Где твои корни? Зачем тебе корни? Если ты в силе, если ты в чувстве, Может быть, дело в потерянном доме, В том, что одна открываешь себя безграничному миру, Тонешь и плачешь, И выплыть отчаянно хочешь, Что тебе делать? Признать себя малую каплей. Каплей таких миллион, И любая из нас будет мамой, Или сестрой, или тетушкой с доброй душою. Выкати камень из сердца, Утешься по-женски. Ты не одна, Мы волна, что приходит на землю. В сердце прими свою мать И природу земную. Не допускай злого слова о женщинах рядом. Все возвращается. Лучше подумай о добром. Женское чти. И тогда попадешь ты на праздник. Станет доступно тепло материнского сердца. Корни в земле. Мы заведуем жизнью и смертью. Ты не одна, ты земную любовью согрета. Нету о доме тоски, ибо дом вся планета. Твердой, высокой земле полагается водное буйство. Твой водопад восхищает, пугает и манит. Радуга Света тебя никогда не оставит, помни об этом!